Никто из нас не мог заснуть крепким сном. Все мы поминутно просыпались. Возбуждение было слишком велико. А тут еще ветер бушевал с неимоверной силой. Его свирепые порывы заставляли нас задуматься, каково же там на базе лейка, у подножия бесконечных неведомых хребтов, в самой колыбели жестокого урагана. В десять часов Мактай был уже на ногах и попытался связаться по рации с Лейком, но помешали атмосферные условия. Однако нам удалось поговорить с Аркхамом, и Дуглас сказал мне, что также не мог вызвать Лейка на связь. Об урагане он узнал от меня. В районе залива Макмерда было тихо, хотя в это верилось с трудом. Весь день мы провели у приемника прислушиваясь к малейшему шуму и потрескиванию в эфире, и время от времени тщетно пытались связаться с базой. Около полудня с запада налетел шквал, порывы безумной силы испугали нас, не снесло бы лагерь. Постепенно ветер утих, лишь около двух часов возобновился на непродолжительное время, после трех он окончательно угомонился. И мы с удвоенной энергией стали искать лайка в эфире. Зная, что у него в распоряжении 4 радиоофицированных самолета, мы не допускали мысли, что все великолепные передатчики могут разом выйти из строя. Однако нам никто не отвечал, и понимая, какой бешеной силы мог там достигать шквалистый ветер, мы строили самые ужасные догадки. К шести часам вечера страх наж достиг апогея, и посовещавшись по радио с Дугласом и Торфиненсом, я решил действовать. Пятый самолет, оставленный нами в заливе Макмертона по попечение Шермана и двух матросов, находился в полной готовности, оснащенный для таких вот крайних ситуаций. По всему было видно, что момент наступил. Вызвав по радио Шермана, я приказал ему срочно вылететь ко мне, взяв обоих матросов. Условия для полета стали к этому времени вполне благоприятными. Мы обговорили состав поисковой группы и решили в конце концов отправиться все вместе, захватив также сани и собак. Огромный самолет, сконструированный по нашему специальному заказу для перевозки тяжелого машинного оборудования, позволял это сделать. Готовясь к полету, я не прекращал попыток связаться с Лейком, но безуспешно. Шерман вместе с матросами Гуннерсоном и Ларсоном взлетели в половине восьмого и несколько раз за время полета информировали нас, как обстоят дела. Все шло хорошо, они достигли нашей базы в полночь и мы тут же приступили к совещанию, решая как действовать дальше. Было довольно рискованно лететь всем в одном самолете над ледяным материком, не имея промежуточных баз, но никто не спасовал. Это был единственный выход, загрузив часть необходимого в самолет, мы около двух часов ночи легли отдохнуть, но уже спустя 4 часа снова были на ногах, заканчивая паковать и укладывать вещи. И вот 5 января в 7 часов 15 минут утра начался наш полет на север в самолете, который вел пилот Мактай. Кроме него в самолете находилось еще 10 человек, 7 собак, сани, горючее, запас продовольствия, а также прочие необходимые вещи, в том числе и рация. Погода стояла безветренная, небо чистая, температура для этих мест не слишком низкая, так что особых трудностей не предвиделось. Мы были уверены, что с помощью указанных лейком координат легко отыщем лагерь. Но дурные предчувствия нас не покидали. Что же обнаружим мы у цели? Ведь радио по-прежнему молчало. Никто не отвечал на наши постоянные вызовы. Каждый момент этого четырехчасового полета навсегда врезался в мою память. Он изменил всю мою жизнь. Именно тогда, в 54-летнем возрасте, я навсегда утратил мир и покой, присущий человеку с нормальным рассудком и живущему в согласии с природой и ее законами. С этого времени все мы десятеро, но особенно мы с Денфордом, неотрывно следили за фантомами, таящимися в глубинах этого чудовищного, искаженного мира, и ничто не заставит нас позабыть его. Мы не стали бы рассказывать, будь это возможно, о наших переживаниях всему человечеству. Газеты напечатали бюллетени посланные нами с борта самолета, в которых сообщалось о нашем беспосадочном перелете, о встрече в верхних слоях атмосферы с предательскими порывами ветра, об увиденной с высоте шахте, которую Лейк пробурил три дня назад на полпути к горам, а также о загадочных снежных цилиндрах, замеченных ранее Амунсином и Бердом. Ветер гнал их по бескрайней ледяной равнине, Затем наступил момент, когда мы не могли адекватно передавать охватившие нас чувства. А потом пришел и такой, когда мы стали строго контролировать свои слова, введя своего рода цензуру. Первым завидел впереди зубчатую линию таинственных кратеров и вершин матрос Ларсон. Он так завопил, что все бросились к иллюминаторам. Несмотря на значительную скорость самолета, Горы, казалось, совсем не приближались. Это говорило о том, что они бесконечно далеки и видны только из-за своей невероятной, непостижимой высоты. И все же постепенно они мрачно вырастали перед нами, застилая западную часть неба. И мы уже могли рассмотреть голые, лишенные растительности и незащищенные от ветра темные вершины. Нас пронизывало непередаваемое ощущение чуда, переживаемое при виде этих залитых розоватым антарктическим светом громад на фоне облаков ледяной пыли, переливающейся всеми цветами радуги. Эта картина рождала чувство близости к некой глубочайшей тайне, которая могла вдруг раскрыться перед нами за безжизненными жуткими хребтами. Казалось, таились пугающие пучины подсознательного, некие бездны, где смешались время, пространство и другие неведомые человечеству измерения. Эти горы представлялись мне вместилищем зла, хребтами безумия, дальние склоны которых обрывались, уходя в пропасть, за которой ничего не было, полупрозрачная дымка облаков. Окутывающая вершины как бы намекала на начинающиеся за ними бескрайние просторы. На затаенный и непостижимый мир вечной смерти. Далекий, пустынный и скорбный. Юный Денфорд обратил наше внимание на любопытную закономерность в очертаниях горных вершин. Казалось, к ним прилепились какие-то кубики. Об этом упоминал Лейк в своих донесениях. Удачно сравнивая их с призрачными руинами первобытных храмов в горах Азии, которые так таинственно и странно смотрятся на полотнах Рериха. Действительно, в нездешном виде этого континента с его загадочными горами было нечто Рериховское. Впервые я почувствовал это в октябре, завидев издали землю Виктории. Теперь прежнее чувство ожило с новой силой. В сознании всплывали древние мифические образы, беспокоящие и будоражущие. Как напоминало это мертвое пространство зловещее плато Лэнг, упоминаемое в старинных рукописях. Ученые посчитали, что оно находилось в Центральной Азии, но родовая память человечества или его предшественников уходит в глубины веков, и многие легенды, несомненно, зарождались в землях, горах и мрачных храмах, существовавших в те времена, когда не было еще самой Азии, да и самого человека, каким мы его себе сейчас представляем. Некоторые особенно дерзкие мистики намекали, что дошедшие до нас отрывки пнакотических рукописей созданы до плейста цена и предполагали, что последователи Цатагуа не являлись людьми так же, как и сам Цатагуа. Но где бы и в какое время ни существовал Лэнг, это было не место, куда бы я хотел попасть. Не радовала меня мысль о близости к земле, породившей странных принадлежавших непонятно к какому миру чудовищ. Тех, о которых упоминал Лейк, как сожалел я в эти минуты, что некогда взял в руки отвратительный некрономикан и подолгу беседовал в университете с фолькюристом Уилмартом, большим эрудитом, но крайне неприятным человеком. Это настроение не могло не усилить мое и без того неприязненное отношение к причудливым миражам, рожденным на наших глазах изменчивой игрой света. В то время как мы приближались к хребтам и уже различали холмистую местность предгорий, за прошедшие недели я видел не одну дюжину полярных миражей, и некоторые не уступали нынешнему в жутком и реальном правдоподобии. Но в этом последнем было что-то новое, какая-то потаённая угроза, и я содрогался при виде поднимающегося навстречу бесконечного лабиринта из фантастических стен, башен и минаретов, сотканных из снежной пыли. Казалось, перед нами раскинулся гигантский город, построенный по законам неведомой человечеству архитектуры где пропорции темных, как ночь конструкций, говорили о чудовищном надругательстве над основами геометрии. Усеченные конусы с зазубренными краями увенчивались цилиндрическими колоннами, где вздутыми и прикрытыми тончайшими зубчатыми дисками с ними соседствовали странные плоские фигуры, как бы составленные из множества прямоугольных плит или круглых пластин или пятиконечных звезд, перекрывавших друг друга. Там были также составные конусы и пирамиды, некоторые переходили в цилиндры, кубы или усеченные конусы и пирамиды, а иногда даже бостроконечные шпили, сбитые в отдельные группки по пять в каждой. Все эти отдельные композиции, как бы порожденные бредом, соединялись воедино на головокружительной высоте трубчатыми мостиками Зрелище подавляло и ужасало своими гигантскими размерами. Миражи такого типа не являлись чем-то совершенно новым. Нечто подобное в вот 1820 году наблюдал и даже делал зарисовки полярной китобой Скорзби, но время и место усугубляли впечатление, глядя на неведомые горы, возвышавшиеся темной стеной впереди. Мы не забывали, какие странные открытия совершили здесь наши друзья, а также не исключали, что с ними, то есть с большей частью нашей экспедиции, могло приключиться несчастье. Естественно, что в Мираже нам чудились потаенные угрозы и беспредельное зло. Когда Мираж начал расплываться, я не мог не почувствовать облегчения, Хотя в процессе исчезновения все эти зловещие башенки и конусы принимали на какое-то время еще более отвратительные, неприемлемые для человека формы. Когда мираж растаял, превратившись в легкую дымку, мы снова обратили свой взор к земле и поняли, что наш полет близится к концу. Горы взмывали ввысь на головокружительную высоту, словно крепость неких гигантов а их удивительная геометрическая правильность улавливалась теперь с поразительной четкостью простым, невооруженным биноклем-глазом. Мы летели над самым предгорьем и различали среди льда, снежных наносов и открытой земли два темных пятна. По-видимому, лагерь Лайка и место бурения. Еще один подъем начинался примерно через 5-6 миль образуя нижнюю гряду холмов, оттеняющих грозный вид пиков, превосходящих самые высокие вершины Гималаев. Наконец, Роупс, студент, сменивший Мактая у штурвала самолета, начал снижение, направляя машину к левому большому пятну, где, как мы считали, располагалась база. Мактай же тем временем послал в эфир последнее еще не подвергшаяся нашей цензуре послания миру. Не сомневаюсь, что все читали краткие, скупые бюллетени о ходе наших поисковых работ. Через несколько часов после посадки мы в осторожных выражениях сообщили о гибели всей группы Лейка от пронесшегося здесь прошлым днем или ночью урагана. Были найдены трупы десяти человек не могли отыскать лишь тело молодого Гедни. Нам простили отсутствие подробностей, объяснив его шоком от трагедии, и поверили, что все 11 трупов невозможно перевести на корабль из-за множества увечий, причиненных ураганным ветром. Я горжусь тем, что даже в самые страшные минуты обескураженные и потрясенные с перехваченным от жуткого зрелища дыханием, мы все же нашли в себе силы не сказать всей правды. Мы не договаривали самого главного. Я и теперь не стал бы ворошить прошлое, если бы не возникла необходимость предупредить смельчаков о предстоящих им кошмарных встречах. Ураган действительно произвел бесчисленные разрушения. Трудно сказать, удалось бы людям выжить, не будь еще одного вмешательства в их судьбы. Вряд ли. На нашу экспедицию еще не обрушивался такой жестокий ураган, который бы в ярости швырял и крошил ледяные глыбы. Один ангар. Все здесь не очень-то подготовили к подобным стихийным бедствиям. Был просто стерт в порошок, а буровая вышка разнесена в дребезги. Открытые металлические части самолетов и буровой техники ледяной вихрь отполировал до ослепительного блеска. А две небольшие палатки, несмотря на высокие снежные укрепления, валялись распластанные на снегу. С деревянного покрытия буровой установки полностью сошла вся краска. От ледяной крошки оно было сплошь выщерблено. К тому же ветер замел все следы. Мы также не нашли ни одного цельного экземпляра древнего организма. С собой увести нам было нечего. В беспорядочной куче разных обломков нашлось несколько любопытных камней. Среди них... Диковинные пятиконечные кусочки зеленого мыльного камня съели заметными точечными узорами, ставшими предметом споров и разных толкований, а также некоторое количество органических отстатков, в том числе и кости со странными повреждениями. Ни одна собака не выжила. Почти полностью разрушилось спешно возведенное для них снежное убежище. Это можно было приписать действию урагана, хотя с подветренной стороны укрытия остались следы разлома. Возможно, обезумевшие от страха животные вырвались наружу сами. Все трое сани исчезли. Мы объяснили пропажу тем, что бешеный вихрь унес их в неизвестном направлении. Буровая машина и устройство по растапливанию льда совсем вышли из строя. а починке не могло быть и речи. Мы просто спихнули их в яму. Ворота в прошлое, как назвал ее Лейк. Оставили мы в лагере два самолета, больше других пострадавшие при урагане. Тем более, что теперь у нас было только четыре пилота. Шерман Денфорд Мактай Роупс. Причем перед отлетом Денфорд пребывал в состоянии такого тяжелого нервного расстройства, что допускать его к пилотированию ни в коем случае не следовало. Все, что мы смогли отыскать, книги, приборы и прочее снаряжение, тоже загрузили в самолет. Запасные палатки и меховые вещи либо пропали, либо находились в негодном состоянии около четырех часов дня, совершив облет местности на небольшой высоте, в надежде отыскать гедни и убедившись, что он бесследно исчез, мы послали на Аркхем осторожное обдуманное сообщение. Полагаю, благодаря нашим стараниям оно получилось спокойным и достаточно обтекаемым, поскольку все сошло как нельзя лучше, Подробнее всего мы рассказали о волнениях наших собак при приближении к загадочным находкам, что и следовало ожидать после донесения бедняги Лейка. Однако, помнится, они упомянули, что они приходили в такое же возбуждение, обнюхивая странные зеленоватые камни и некоторые другие предметы среди всеобщего развала в лагере и на месте бурения. Приборы, самолеты... Машины были разворочены, отдельные детали сорваны яростным ветром. Казалось, и ему не чуждо было любопытство. О 14 неведомых тварях мы высказались очень туманно. И это простительно. Сообщили, что на месте оказались только поврежденные экземпляры. Но и их хватило, чтобы признать описание бедняги Лейка абсолютно точным. Было нелегко скрывать наши истинные эмоции по этому поводу, а также не называть точных цифр и не упоминать, где мы обнаружили вышеназванные экземпляры. Между собой мы уже договорились ни словом не намекать на охватившее, по-видимому, группу Лейка безумие. А чем еще, как не безумие, можно было объяснить захоронение шести поврежденных тварей в стоячем положении в снегу? под пятиугольными ледяными плитами с нанесенными на них точечными узорами, точь-в-точь точь повторяющими узоры на удивительных зеленоватых мыльных камнях, извлеченных из или третичных пластов. А восемь цельных экземпляров, о которых упоминал Лейкс сгинули бесследно. Мы с Дэнфордом также старались не будоражить общественное мнение, Сказав лишь несколько общих слов о жутком полете над горами, которые предприняли на следующее утро. С самого начала было ясно, что одолеть эти высоченные горы сможет только почти пустой самолет, поэтому на разведку полетели лишь мы двое, что спасло других от немыслимых испытаний. Когда мы в час ночи вернулись на базу, Денфорд был на грани истерики но кое-как держал себя в руках. Я легко убедил его никому не показывать наши записи и рисунки, а также прочие вещи, которые мы попрятали в карманы, и повторять всем только то, что мы решили сделать достоянием общественности, и еще подальше упрятать пленки и проявить их позже в полном уединении. Так что мой рассказ явится неожиданностью не только для мировой общественности, но и для бывших тогда вместе с нами участников экспедиции. Пэбоди, Мактая, Рупса, Шермана и других. Денфорд оказался еще больше молчуном, чем я. Он видел или думает, что видел нечто такое, о чем не говорит даже мне. Как известно... В своем отчете мы упоминали о трудном взлете, затем подтвердили предположение Лейка, что высочайшие вершины состоят из сланцевых и прочих древних пород и окончательно сформировались к середине Каманческого периода. Еще раз упомянули о прилепившихся к склонам кубических фигурах необычайно правильной формы, напоминающих крепостные стены. Сообщили, что судя по виду расщелин, здесь имеются и вкрапления известняка, предположили, что некоторые склоны и перешейки вполне преодолимы для альпинистов, если штурмовать их в подходящий сезон. И наконец объявили, что по другую сторону загадочных гор раскинулось поистине безграничное плато, столь же древнего происхождения, как и сами горы высотой около 20 тысяч футов над уровнем моря, с поверхностью, изрезанной скальными образованиями, проступающими под ледяной коркой. Оно плавно повышается, подходя к вертикально взмывающей, высочайшей в мире горной цепи. Эта информация в точности соответствовала действительности и вполне удовлетворила всех на базе, Наше 16-часовое отсутствие, гораздо большее, чем того требовал полет, посадка, беглая разведка и сбор геологических образцов, мы объяснили изрядно потрепавшим нас встречным ветром, честно признавшись, что совершили вынужденную посадку на дальнем плато. К счастью, рассказ наш выглядел вполне правдиво и достаточно прозаично. Никому не пришло в голову последовать нашему примеру и совершить еще один разведывательный полет. Впрочем, всякий, кто надумал бы полететь, встретился бы с решительным сопротивлением с моей стороны, не говоря уже о Тенфорте. Пока мы отсутствовали, Пебоди, Шерман, Роупс, Мактай и Уильямсон. Работали как каторжные, восстанавливая два лучших самолета «Лейка», система управления которых была повреждена каким-то непостижимым образом. Мы решили загрузить самолеты уже на следующее утро и немедленно вылететь на нашу прежнюю базу. Конечно, это был основательный крюк на пути к заливу «Макмердо», но прямой перелет через неведомые просторы мертвого континента мог быть чреват новыми неожиданностями. Продолжение исследований не представлялось возможным из-за трагической гибели наших товарищей и поломки буровой установки. Испытанный ужас и неразрешимые сомнения, которыми мы не делились с внешним миром, Заставили нас покинуть этот унылый край Где, казалось, навеки воцарилось безумие Как известно Наше возвращение на родину прошло благополучно Уже к вечеру следующего дня А именно 27 января Мы, совершив быстрый беспосадочный полет Оказались на базе А 28-го Переправились в лагерь у залива Макмердо Сделав только одну кратковременную остановку из-за бешенного ветра, несколько сбившего нас с курса. А еще через пять дней Аркхем скотаник с людьми и оборудованием на борту, разламывая ледяную корку, вышли в море Росса, оставив с западной стороны землю Виктории и насмешливо ощерившиеся нам во след громады гор на фоне темного грозового неба. Порывы и стоны ветра преображались в горах в странные трубные звуки, от которых у меня забиралось сердце. Не прошло и двух недель, как мы окончательно вышли из полярных вод, вырвавшись, наконец, из плена этого проклятого наводненного призраками царства, где жизнь и смерть, пространство и время – Вступили в дьявольский, противоестественный союз задолго до того, как материя запульсировала и забилась на еще не остывшей земной коре. Вернувшись, мы сделали все, дабы предотвратить дальнейшее изучение антарктического континента, дружно держа язык за зубами относительно побуждающих нас к тому причин, и никого не посвящая в наши мучительные сомнения и догадки. Даже молодой Дэнфорд, перенесший тяжелый нервный срыв, молчал, ни слова не сказав своему лечащему врачу. А ведь, как я уже говорил, было нечто такое, что по его разумению только он один и видел. Со мной Дэнфорд тоже как воды в рот набрал. Хотя тут уж полагаю... Откровенность пошла бы ему на пользу Его признание могло бы многое объяснить Если, конечно, это все не было лишь галлюцинацией Последствием перенесенного шока К такому выводу я пришел Слыша от него в редкие моменты Когда он терял над собой контроль Отдельные бессвязные вещи Которые он, обретая вновь равновесие, горячо отрицал нам стоило большого труда сдерживать энтузиазм смельчаков, стремившихся увидеть воочию громадный белый континент. Тем более, что некоторые наши усилия напротив сыграли рекламную роль и принесли обратный результат. Мы забыли, что человеческое любопытство неистребимо. Опубликованные отчеты о нашей экспедиции побуждали и других к поискам неведомого. Натуралисты и палеонтологи живо заинтересовались сообщениями Лейка об обнаруженных им древних существах, хотя мы проявили мудрость и нигде не демонстрировали не непривезенные с собой части захороненных особей, ни их фотографии. Утаили также и кости с наиболее впечатляющими глубокими рубцами и зеленоватые мыльные камни. А мы с Денфортом скрывали от посторонних глаз фотографии и зарисовки, сделанные нами по другую сторону хребтов. Оставаясь дни, мы разглаживали смятые бумаги, в страхе их рассматривали и вновь прятали подальше. И вот теперь, полным ходом идет подготовка к экспедиции Старкуэтера Мура. И она, несомненно будет гораздо оснащенней нашей. Если сейчас не отговорить энтузиастов, они проникнут в самое сердце Антарктики, будут растапливать лед и бурить почву до тех пор, пока не извлекут из глубин нечто такое, что, как мы поняли, может погубить человечество. Поэтому я снимаю с себя обид молчания, и расскажу все, что знаю, в том числе и об этой жуткой, неведомой твари по другую сторону хребтов безумия.